Добрый день, дорогие друзья, с вами снова компания Городов, и сегодня мы с вами находимся на участке Мирном озере пригорода Санкт-Петербурга. Здесь очень хорошие, хорошие места, замечательная природы, и заказчик вместе со своей супругой решили сохранить всю прелесть этой природы, оставили здесь и черничный, и сухой ручей, скульптуры, и беседки, все, что здесь сделано, сделано в едином стиле, как вы обратите внимание, все покрашено, свет сосен. Поэтому наша работа является ювелирной, поэтому основная цель и задача это сохранить красоту, причем привести участок в порядок, его аккуратненько постричь, обойти все деревья, обойти все кустарники, обойти все то, что должно быть здесь оставлено навсегда для красоты. Работу, как всегда, стараемся выполнить и выполняем профессионально. Сейчас мы приступаем к работам. По результату вы увидите, как здесь преобразовался участок, как мы привели участок в порядок, так что смотрите за тем, как мы работаем, и обращайтесь к нам по телефону 904-24-40. Звоните, ждем ваших звонков. Смотрим, наблюдаем, комментируем. Так, дорогие друзья, здесь хоть участок и большой, но работаем мы здесь не на объем, а работаем здесь на результаты, на качество. Почему? Потому что задача не просто скосить траву, но, как я уже говорил, оставить нетронутым черничник, деревья. Здесь на участке есть камни, об которые тоже, э, нужно, с которыми тоже нужно работать аккуратно, чтобы не ударить по ним, соответственно, ножом. И второе, чтобы не повредить, там очень красиво все уложено с камнем натуральным, чтобы нигде ничего не повредить. Поэтому работаем мы аккуратно всегда и всегда приятно посмотреть на то, что мы сделали. Итак, дорогие друзья, сейчас мы находимся с вами на участке Медное озеро трильни Градская область, где буквально на днях происходил покос травы. Вот. Прошло два дня, трава уже посохла, сейчас мы ее увозим и сдаем такой великолепный участочек. Все очень аккуратненько, чистенько, вот остались еще немножечко кучи с травой, вот такой замечательный домик, очень красиво все, все сделано, очень тихо, очень аккуратно все, поэтому в природу надо входить аккуратно, ее не роняя, не раня очень трепетно и нежно. Кстати, вот мотокоса, которую мы недавно купили, очередная Фэшл 250, работа профессиональная, мы космос, поэтому очень мощные, даже вплоть до того, что кустарнички подкашиваю ну а здесь смотрите дальше в отдельном альбоме мы выложим фотографию уже переведенного порядок участка все а мы продолжаем работать звоните нам а, а здесь травку мы вырывали руками потому что здесь растет виноград и поэтому корневая система сами сами кустики можно было скосить поэтому Стравку выдернули руками навели порядок такая работа тоже выполняется нашими ребятами поэтому обращайтесь к нам если вам нужно обслужить участок там очень много всяких работ которые мы выполняем в том числе включая покос обращайтесь к компания с телефон 104 2440 мы приедем все сделаем аккуратненько как всегда придем участок в порядок и готовы его обслуживать на постоянной основе звоните нам а вам всем хорошего вечера хорошего дня мы на связи до свидания